Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с дискового массива RAID-хранилища Micronet Platinum, как восстановить файлы при случайном удалении и после выхода из строя RAID-хранилища. Platinum RAID – это универсальное недорогое решение для хранения данных, позволяющее использовать его в нескольких различных конфигурациях в качестве локального запоминающего устройства, для выделенной рабочей станции, подключенному к вашему серверу и в качестве станции резервного копирования. Подобные хранилища популярны, так как это недорогое и надежное решение для хранения данных, а технология RAID позволяет превратить несколько накопителей в один и организовать хранилище с повышенной отказоустойчивостью. Также данное RAID-хранилище дает возможность пользователям добавлять накопители для расширения дискового пространства или заменить вышедший из строя диск без потери данных. Но все же, как и все устройства хранения, может выйти из строя, после чего вы потеряете доступ к данным, которые остались на дисках. Технология RAID распределяет информацию частями по всем дискам массива, и в случае выхода из строя устройства вы не сможете достать из диска файлы без стороннего программного обеспечения. В таком случае вам понадобится программа для восстановления данных с RAID которая поможет его заново собрать и вернуть из него файлы. Далее видео я покажу как вернуть файлы в результате случайного удаления или выхода из строя RAID-хранилища от Micronet. Для общего понимания процесса построения дискового массива давайте рассмотрим как создать RAID 5 уровня на данном типе устройства. Для того чтобы создать RAID-массив на данном устройстве хранения нужно попасть в панель управления хранилища. Для этого запустите любой браузер и перейдите по адресу регистрации устройства. Введите IP-адрес устройства в адресную строку. Для входа нужно ввести логин и пароль администратора. По умолчанию это админ. И пароль оставляем пустым. После входа вы попадете в панель управления хранилища. Далее перейдите в раздел RAID Set Functions. Create RAID. В окне справа отметьте диски, из которых нужно создать RAID. Задать ему имя, установите отметку подтверждения операции и нажмите Submit. Рейд создан, теперь нужно создать том. Перейдите в раздел Volume Set, Create Volume Set, выберите Raid, Submit, задайте параметры дискового массива, укажите имя, тип raid и другие параметры. Установите отметку подтверждения и нажмите кнопку Submit. Том создан. Теперь осталось дождаться завершения инициализации. После чего RAID будет готов к использованию. Останется только разметить массив в управлении дисками. Он здесь отображается как отдельный физический накопитель. Если вы случайно удалили данные с RAID массива Micronet, подключенного к ПК, диск которого отображается в диспетчере дисков, вернуть их вам поможет программа для восстановления – Hetman Partition Recovery. При простом удалении с массива вам не нужно доставать диски из хранилища и напрямую подключать к материнской плате ПК. При таком удалении достаточно запустить программу и просканировать диск, из которого были удалены важные данные. Для начала поиска удаленных файлов кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». Затем укажите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет в большинстве несложных ситуаций восстановления. Далее откройте папку, где хранились файлы, которые были удалены. Как видите в моем случае программе без труда удалось найти удаленные файлы с RAID массива. На них вы увидите отметку в виде красного крестика. Содержимое всех файлов вы можете посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте все что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите место куда сохранить данные, диск, папку и нажмите «Восстановить». По завершении процесса все файлы будут лежать в ранее указанном каталоге. Но что же делать, если ваше устройство хранения вышло из строя? Рейд-хранилище может выйти из строя по нескольким причинам – сбой питания или внезапный скачок напряжения, перегрев и неправильное отключение, вирусная атака или вредоносное программное обеспечение, неправильная настройка или ошибка пользователя, ошибки операционной системы, сбой аппаратного контроллера, системный сбой, сбой диска и так далее. Поврежденный или разрушенный RAID не получится восстановить без форматирования жестких дисков. Для того, чтобы он снова заработал, RAID нужно перенастроить, что влечет за собой потерю всех данных, хранящихся на нем. В том случае, если вы потеряли доступ к данным RAID, в случае выхода из строя устройства, неправильной настройки или перестроения RAID, скачайте программу для восстановления данных с RAID, RAID Recovery. Перед началом процесса восстановления выключите RAID-хранилище извлеките из него все жесткие диски. Обратите внимание на последовательность, в которой они установлены. Чтобы не перепутать в дальнейшем, их рекомендуется пронумеровать. Затем подключите все диски ПК с операционной системой Windows через USB или SATA. Если на вашей материнской плате недостаточно портов или разъемов питания, воспользуйтесь переходниками и расширителями, наподобие тех, которые вы сейчас видите на экране. И главное, не забудьте подключить все диски одновременно. Исключение может быть в том случае, если вы используете RAID, который может работать при исключении одного или нескольких дисков. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID. В автоматическом режиме просканирует диски и соберет из них разрушенный RAID. Вся информация о RAID отображается внизу экрана. Здесь вы сможете проверить, правильно ли программа определила ваш массив. Для поиска файлов кликните по диску правой кнопкой мыши ⁇ Открыть ⁇ Выберите тип анализа. Как и в предыдущем случае, для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Откройте папку, где хранилась информация, которую нужно вернуть. Отметьте все нужные файлы и нажмите «Восстановить». Выберите место, куда их сохранить и кликните по кнопке «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти нужных файлов, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите тип файловой системы. Отметку поиска по сигнатурам можно снять, это ускорит процесс поиска. И помните, если вы столкнулись с ошибкой и потеряли доступ к файлам, не пытайтесь создавать его заново или перенастраивать массив. Все дальнейшие действия с RAID, что будут произведены, могут значительно уменьшить возможность восстановления ваших данных. То, что может показаться интуитивно понятным, может полностью разрушить его и затереть оставшуюся информацию, в результате чего восстановление будет невозможным.